Фигура матери – это собирательный образ, который вы носите внутри. То есть это то, как вы представляете себе свою маму. То, что вы про нее думаете, то, что вы от нее ожидаете, то, что вы про нее помните – это вот все фигура матери. Вот. Даже то, что вы про нее придумали, то есть чего нету, это тоже фигура матери. Вот. Поэтому э, к реальной маме – эта фигура имеет такое, ну, достаточно поверхностное отношение в реальной жизни. Но для вас фигура матери вполне себе реальна, потому что вы в нее верите. И вам кажется всем, что это и есть такая вот мама. Так вот, я вас огорчу, а может даже и обрадую, то, что фигура матери в голове и мать как живой человек – это два разных существа. Они могут быть похожи названием, Фигура матери, мама. Но по своей сути, скорее всего, они отличны. Потому что наша память устроена очень интересным образом. Она может дофантазировать, домысливать, достраивать что-то в соответствии с ментальными убеждениями, системой ценностей и стереотипами. Да. То есть, если у вас есть стереотип, некоторые, основной стереотип, который транслируется сейчас нехорошими средствами массовой информации, о том, что мама что-то должна. Вот если у вас есть в голове программа «мама что-то должна», а она вам это не додала, она якобы должна, но не додала, могла додать, скотина, но не додала специально, да, чтобы самотвердиться, чтобы загнобить, Естественно, это приводит к обиде на маму. И из этой обиды начинается вот вся вот эта канитель с психологической травмой, с отвержением и прочими-прочими штуками, с которыми придется потом разбираться там, в терапии, некоторые годами ходят. А все это нужно, вот эту установку убрать, мама должна. Если она вас не одалжила любовь, внимание, нежность принятие, значит, она не должна. Она может это дать по своей доброй воле, если у нее это есть в какой-то момент в жизни. Но и она, скорее всего, вам это давала, потому что если бы она не давала, вы бы не доросли бы до зрелого возраста.